Приветствую всех из Финляндии. Меня часто достаточно спрашивают, делают ли Финляндии выход на чердачное помещение внутри дома. Так вот, я специально встал в том месте, где эта площадка, скажем так, слева от меня лестничный марш. И здесь как раз таки вот в таких местах чаще всего организовывают эти лючки. Но, сразу забегая вперед, скажу, что их не делают в Финляндии. По крайней мере, последние годы я вообще не встречал, и это... Обоснованное решение, то есть всегда нужно смотреть финские, ну скажем так, решения э, финских инженеров, это как раз таки техническое решение плюс экономическое, то есть как добиться одного и другого, почему делают, почему не делают, сейчас я постараюсь объяснить, смотрите, э, у нас здесь минимально. 450 миллиметров утепления и как правило это 100 миллиметров будет жесткого утепления ну, формового и 350 насыпного это связано с тем что вокруг ферм и так далее вот эти вот сложные там диагональные связи фермы чтобы это вырезать качественно невозможно можно сказать так поэтому просто засыпается задувается вата она заполняет все и это количество 450 миллиметров гарантированно дает качественное утепление и на самом деле это очень важно особенно в летний период, а не в зимний период. Потому что зимой у вас будет работать отопление. Оно у вас будет просто, ну, скажем так, в какой-то холодный месяц у вас не будет некомфортно дома. У вас будет просто счет больше за отопление. Все, на этом закончили. Летом, если у вас нет кондиционера, то вы получите еще и дискомфорт. Соответственно. Смотрите, что касаемо лючков. Его не делают по нескольким причинам. То есть, первое это Толщина утеплителя утеплителей, как это все рамку там делать и так далее ваш лючок этот он по теплопроводности не проскочит никаким боком по пароизоляции он не проскочит никаким боком ничего там не получится и в третьих зачем нужен выход туда изнутри это вообще самое непонятное потому что по пожарным нормам специально сделано так чтобы Люди не смогли там ничего хранить, никакое барахло, потому что на чердаке и вот в эти коморки и так далее тащится только одно барахло, которое просто, кроме как пожара, опасность и потом сложность, если не дай бог пожар, то тушение тоже будет усложняться этим барахлом и этим хламом. Поэтому здесь просто вот сразу убивают в Европе несколько зайцев, несколько зайцев одним выстрелом, то есть Снаружи обязательно должна быть лестница, она независимо от того, что будет лючок, как в наших случаях всегда делается на, на фасадной стене фронтонной, с какой-то из сторон, где будет лестница, там делается лючок, и с этой лестницы, которая обязана быть обязательно, с которой ты выходишь на крышу, на кровлю, на кровле должна стоять дорога до печной трубы, обязательно, это требование, все, иначе печник, трубочист точнее, не полезет ее чистить ему запрещено туда лезть по нескольким причинам во первых он сам может упасть во вторых если он полез до да, комплекции у всех разные и так далее и там допустим проломила вам черепицу или еще что-то помял железо зачем вот эти вот ну терки то есть смотрите насколько это все сделано грамотно что уменьшить вариант споров то есть, чтобы люди меньше конфликтовали между собой, меньше выясняли отношения. Все сделано для людей на самом-то деле. И если логически подумать, да, делается обязательно лестница, которая будет вести до печной трубы, так а почему нельзя сделать лючок просто на фронтоне рядом с этой лестницей? То есть, мы просто экономически выигрываем во всех показателях. И все. Плюс хлам нам туда тащить не надо. Это всего лишь лючок для того, чтобы... Скажем, в момент строительства, вот печник залезает туда, когда он кладет трубу дымовую именно через крышу проводит, либо сэндвич панели собирает, без разницы, то есть ему нужно сделать, потом кто задувает вату задувную, он тоже через этот лючок залезает, и потом могут вентиляционщики и так далее, то есть ну какой-то обслуживание если у вас не дай бог где-то протечка вы сможете тоже туда также подняться там есть дорога специальная которая будет находиться выше чем утеплитель соответственно есть вариант пройти с фонариком посмотреть если мало ли какая-то неприятность или что-то что-то проконтролировать это очень важный момент все остальное оно бессмысленно то есть тащить вовнутрь лючок этот делать он, во- первых он стоит денег по сравнению с обычной просто фасадной доской, которую вырезаем и там, когда э, бывает так, что фасад зашиваем полностью по месту, то там мы самостоятельно делаем. Если там элементами приходит, уже часть обшита, то это на заводе, выполнен лючок. То есть это экономически две петельки, одна, один шпингалет, экономически просто, ну капец, как дешево по сравнению с этим лючком. И в наших случаях там нечего, ничего там делать простому человеку, просто так вот, зачем туда ходить, туда-сюда, и здесь будет этот люк. И здесь, конечно же, можно сказать, еще некоторые сейчас начнут писать, что, а как же это, ну, можно сказать, что добро пожаловать вор. Ну, я не знаю, честно говоря, чтобы вор очень сильно вникал в отделку и так далее, как это все работает, как это все разбирается, получится не получится это представляете сколько шума сколько грязи сколько пыли оно надо есть окна есть двери это по-моему ну уже нонсенс если э, какой-то э, вор полезет через чердак пытаться там через пленки через бумаги через эту вату где он в обрешетку как он попадет это ж нужно понимать достаточно хорошо и опять же э, брусок идет через 40 миллиметров как вытаскивать все равно не получится придется открыть изнутри если сигнализация есть, даже какая-то такая банальная на открывание, то уже тоже она сработает. Отключить ее ну никак. В сегодняшнем мире есть видеоохрана, сигнализация и так далее. По-моему, эта тема, она вообще бессмысленно мусолится. И придумывается просто больше баек всяких разных и ничего больше. То есть никому это не надо на самом деле, чтобы туда залезть. Вы залезьте хоть раз, вот, попробуйте и посмотрите. Вот любой вор, мне кажется, залезет, посмотрит. Оно надо мне, блин. И нафиг. И не полезет туда. Это техническое именно отверстие, скажем так, в стенке, в стенке дома. В 70-е и 80-е годы делалось в Финляндии, лючки ставили, как бы уже изначально проектировались они. Почему? Потому что это была мода определенная. Это чаще всего были одноэтажные дома с вальмовыми кровлями, то есть в четыре стороны скаты. Да, и вот как раз таки все зависит еще от формы дома и конфигурации, скажем так, планировки. Если дом тоже вот, он должен быть просто, грубо говоря, прямоугольный и просто вальма. Используются все помещения как жилые. Здесь, да, здесь придется сделать. Но если еще есть гараж, то могут сделать и в гараже спокойно выход. Смотрите, вот что касаемо вальмовых кровель, часто еще использовалась буковка, ну такая, скажем... Часть убиралась для террасы, которая может быть под крышей. Либо часть вальмы выходила полностью на столбах, опиралась. Да, то есть в торце дома где-то тоже навесная терраса, такая, скажем, под кровлей. Но она полностью. То в этих случаях делался лючок именно с уличной стороны. Делается в обрешетке. Там, как правило, делается обрешетка просто по потолку. И в ней делается выход, лючок. Лючок открыл, зашел и можешь забраться туда на чердак. Либо вот как раз таки с, этой, э, с этого уступчика, скажем так, тоже, если он холодный и не отапливается. Потому что все, что отапливается, это, этот лючок вам принесет больше проблем и не создаст никаких решений этих проблем, а только принесет их больше. Вот. Я считаю, что я ответил на этот вопрос. Большинству людей, я надеюсь, все это стало понятно. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. А на этом я попрощаюсь, пожелаю всем удачи и до новых встреч.